Значит, я, я все-таки надеюсь, что мы встретились в канун десятилетия возрождения Союза ССР, потому что 25 января будет как раз 10 лет с того момента, как я сделал первое заявление о возрождении Союза ССР. Вот, и, так сказать, ваш, да, в, ваш канал в лице там <coughs> председателя совета директоров, он Аркадий Соловьев, и вы же входите в медиагруппу. Аркадий Соловьев. А, а, ну, а, не очень. И в, в, в медиагруппу, медиа национальную медиагруппу входит ваш канал. Да, вот. да. Но я, я хотел для начала, Сергей Вячеславович, как mm. вас правильно представить? Временно исполняющий обязанности президента Союза Советских Социалистических Республик и всех ранее существовавших субъектов права на его территории. Как вам в этой должности уже 10 лет? В, в, в этой должности значит, все нормально по одной простой причине. Значит, Я еще раз объясняю, я временно так сказать, занимаю эту должность до наведения конституционного порядка и восстановления так сказать, всех прав и структур этих э, юридических лиц, которыми были РСФСР, СССР, Российская империя, Царство Русское. И так далее, в вглубь веков до последнего законного субъекта. Давайте по хронологии, чтобы а, было бы грамотно. Да? А, в 2010 году угу. вас вообще называют как раз именно инициатором да, вот угу. возрождения да? а, так, такой группы. Да? Угу. А, почему именно решили возродить? Нет, во-первых, во и... это не группа, а, а это и... само государство и есть. Значит, почему это так? Значит, я возродил государство, наш Союз Советских Социалистических Республик, вернее его органы и системы, на основании собственного заявления в суде Российской Федерации. Почему это происходило в суде? Ну, Во-первых, тогда шел процесс очередной, который, так сказать, в которых я участвовал многократно и до этого, и после этого. Вот. А во-вторых, я закончил ту подготовку, которая необходима каждому человеку для того, чтобы... Ну, занять столь серьезный пост <связан> вот. то есть, а с и, на... тяжбы с были судебные, судебные тяжбы элементарные там по обычным так сказать арендным договорам были да то что связано со стоматологией это связано со стоматологией там этих тяжб было невероятное количество они были по э, штрафам э, скажем так <связан> обычным вот, э, ну, дорожным штрафам вот, и, и различным другим вещам. Но дело в том, что мое заявление оно связано с возрождением Союза СССР, поскольку я э, заявился как офицер Союза Советских Социалистических Республик, находящийся под присягой вот, после дезертирства Верховного Главнокомандующего Союза СССР, последним из которых был Горбачев Михаил Сергеевич, который, как вы знаете, 25 января 2000, э, 1991 года, самовольно покинул этот пост. Хотя такой процедуры в Конституции Союза СССР, действующей на тот момент, вот этот, вот этот вариант Конституции, редакция 26 декабря 1990 года, который действовал на тот момент, когда Горбачев Михаил Сергеевич сделал свое заявление. Вот. Это заявление можно расценивать только одним способом. Дезертирство. Вот. Верховный главнокомандующий не может самовольно уйти с поста. На это должны быть веские причины. И как знает любой, кто служил в советской армии, для отсутствия солдата в строю есть одна уважительная причина – смерть. Вот. А поскольку смерть не наступила, вот, тяжкая болезнь тоже, вот, которая была бы оправданием для подобного рода действия, значит, соответственно, это может быть расценено как дезертирство. Соответственно, я, находясь под присягой Союза Советских Социалистических Республик, вот мой военный билет – Тараскин Сергей Вячеславович, вот, лейтенант запаса медицинской службы вот, по национальности русский, вот, принявший присягу 14 июля 1985 года, вот, занял место дезертира согласно собственной воинской присяге. Почему это можно было сделать в любое время? Хотел, да, да, да, да. почему это можно было сделать в любое время? Это можно было сделать в любое время по одной простой причине. Дело в том, что в 1991 году, как вы помните, бронетехника вышла на улицы Москвы. Ну, это так называемое время пуча. Вот. А уставы всех вооруженных сил Союза СССР говорят нам о том, что использование вооруженных сил против мирного населения категорически запрещено. Все военные подразделения Союза ССР созданы исключительно для отражения внешней агрессии. Таким образом, при помощи нарушения законов Союза ССР, воинских уставов, всех присяг, всех военнослужащих, участвовавших в этом постыдном процессе, был запущен механизм, который называется «военное положение». Вот. То есть все военные в нарушении собственных присяг, уставов вот, и должностных инструкций и прочего, и прочего... Тем не менее, значит, приняли участие в постыдном действии, которое называется использование бронетехники на улицах Москвы. Как вы понимаете, необходимости в этом никакой не было. Вот. Никто с оружием в руках не штурмовал ни Кремль, ни другие так сказать, здания и сооружения. Вот. Я и говорю сейчас о 1991 году. Вот. Таким образом, включился... Включились законы войны, кстати, и ГКЧП, который существовал, работал в это время, тоже ввел чрезвычайное положение, вот, которое усугубилось тем, что через несколько месяцев верховный главнокомандующий дезертировал собственного поста вот, и тем самым так сказать, ухудшил ситуацию, вот, которая должна была развиваться по Конституции Союза СССР вот, в редакции 26 декабря 1990 года. Вот, а она гласила, что в трехмесячный срок после отставки президента, мы можем с вами посмотреть эту главу, вот, называется она э, глава 15.1, э, президент СССР, вот она на 24 странице, Значит, здесь прописан механизм смены президента во всех э, так сказать, случаях. Вот. Ну, вот первое, главой советского государства, союз советских социалистических республик является президент СССР. Президентом СССР может быть выбран такой-то такой-то гражданин ну, значит, и так далее. Вот. Здесь описан механизм, когда значит, президент уходит с поста. Вот это статья 127.7. Если президент СССР по тем или иным причинам не может далее исполнять свои обязанности впредь до избрания нового президента СССР, его полномочия переходит к вице-президенту СССР Енаев. Вот. Если это невозможно, к председателю Верховного Совета СССР Лукьянов. Выборы нового президента должны быть проведены в трехмесячный срок. Как вы видите, в Конституции черным по белому описан механизм передачи так сказать, власти в случае, если по каким-либо причинам президент там дезертировал, сбежал, умер, заболел. И так далее. Если вы руководствуетесь вот этой конституцией, на основании да. какой статьи вы заняли должность в Рио? Я занял должность в Рио президента СССР на основании того, что в связи с использованием военной силы на территории возникла ситуация, которая называется условия войны и военного времени. Если вы используете против мирного населения, своего собственного. Вооруженные силы Союза ССР, что категорически запрещено всеми уставами, это знали все офицеры Союза ССР, И они, и они должны были в первую очередь так сказать, не выполнять эти преступные приказы. Потому что именно они привели к дальнейшей эскалации так сказать, конфликтов по всей территории СССР. Как вы помните, там многочисленные войны в Средней Азии, на Кавказе. вот В последнее время такой же конфликт разгорелся так сказать, у нас на Украине. Вот, ситуация им э именно так и обстоит. То есть, То есть, на основании, если военного, положения, на основании военного... военного положения, которое было э включено значит, использованием вооруженных сил против мирного населения на территории Союза ССР, вот, я так сказать, согласно законам войны и военного времени, вот, которые предписывают, что если командир умер, дезертировал, перешел на сторону врага, сбежал, все что угодно, любой, стоящий за ним по званию, может занять это место. Это не прописано в Конституции, это прописано в законах войны и военного времени. Ну, когда, э, так сказать, Устав. да, в уставах вооруженных сил, когда вы идете, так сказать, находитесь в условиях войны и военного времени, понятно, что командиры время от времени погибают, там болеют и так далее, с ними случаются различные казусы, вот, и э, существует порядок, вот. Во время Великой Отечественной войны таких случаев было множество, ну, когда командиры погибали и вплоть до рядового занимали соответствующие должности на период наведения так сказать, порядка назначения нового командира в данной войсковой части. Вот. В нашем случае, поскольку это речь идет о верховном главнокомандующем, значит, соответственно, до наведения конституционного порядка во всей стране, проведения законных выборов и, пожалуйста... Да. Десять лет. А... Не десять лет, 18 лет и да, 2, да, и один месяц прошло с момента заявления Горбачева, вот, Но, как известно, по законам войны и военного времени. А он... что так припозднились, надо было в девяносто первом уже. А вы, как вы думаете, сколько нужно времени для подготовки человека, которого вы можете назвать президентом такой небольшой страны, как Союз Советских Социалистических Республик? Вы, вы готовились или вас готовили? Я готовился вот. особенно интенсивно в последние пять лет, когда уже опыт был, но надо было обкатать некоторые моменты. Это связано с правом, это мы же, мы же не, не теоретически, так сказать, все наши знания применяли, а именно практически. То есть я сделал заявление в суде города Зеленограда, вот, в районном суде. Потом соответствующее заявление это перекочевало в городской суд, потом федеральный суд московского округа, потом высший арбитражный суд и потом в конце концов в конституционный суд для чего это надо было сделать? это надо было сделать для того, чтобы оповестить все ветви власти Российской Федерации о том, что здесь начинается процесс наведения конституционного порядка Союза Советских Социалистических Республик. Согласно присяг, вот, согласно документов, которые связаны с рождением. Как вы понимаете, все люди на тот момент были и до сих пор являются гражданами Союза СССР. Вот вы какого года рождения? 88-го. 88 -го. Вы по рождению гражданин СССР. Вас родители выводили из гражданства СССР? Слушайте, я... Я могу сказать о том, что на тот момент, э, я родился в 1988 году, я получил паспорт уже в 14 лет гражданина Российской Федерации. Нет, в, подождите, подождите. Что, у меня есть паспорт. Нет, он, паспорт, да. вот смотрите, паспорт, да. паспорт это, э, так сказать, э, проход, порт это ворота. Паспорт это документ, позволяющий вам пройти через ворота, ну через шлагбаум, через границу, через и так далее. Вот. Это первое. Второе. Мы сейчас говорим не о паспорте. Мы сейчас говорим о, о смене гражданства. Вы по факту рождения поимели гражданство Союз Союза Советских Я со Не помню там свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении написано, написано что... уже э, столько времени Нет, не а вы посмотрите. Значит, а -а -а. Дело в том, что свидетельства о рождении были в СССР единого образца, как и гражданство, как и паспорта. Вот. И процедура выхода из гражданства Союза СССР, она тоже хорошо известна. Вы выйти могли из гражданства, как и любой гражданин Союза СССР, только одним единственным способом подать соответствующее заявление в Верховный Совет либо Союзной Республики, в которой вы живете, либо Верховный Совет СССР. И он во время сессии должен был зарегистрировать ваше волеизъявление и вывести вас из гражданства Союза СССР по тем или иным причинам. Я понял. Если такого документа нет, то вы по факту де Юры, остаетесь ровно тем же человеком, который, который получил гражданство во время своего рождения. Вот. И наличие у вас паспорта не является подтверждением вашего гражданства. Гражданство это процедура. В нашем случае выход из одного гражданства, переход в гражданство другое, со всеми вытекающими последствиями. Вы же с территории СССР не выезжали? Да, вы не покидали территорию, территорию СССР. А изменение гражданства, оно предполагает изменение территориальности, пересечение таможенных границ и постов, отметки, соответствующие в паспорте, что выехал с территории А, заехал на территорию Б, вывез имущество, оплатил налоги и так далее и тому подобное. Вот что такое смена гражданства. Вот. И когда вы прибываете в новое так сказать, место своего э, пребывания, у Вас там, соответственно, у вас, соответственно, спрашивают, вы, так сказать, выполнили все процедуры по старому месту гражданства или не выполнили. Если вы их не выполнили, ну, извините, значит, вас отправят исполнять эти процедуры, потому что в СССР двойного гражданства не было. Вы не можете иметь одновременно и гражданство СССР, и гражданство Российской Федерации. Вы гражданин? Союза Советских Социалистических Республик. И вот у нас мы... имеется паспорт СССР? У меня имеется в том числе, так сказать, несколько паспортов Союза ССР, в том числе, так сказать, ну, паспорт заграничный. Вот, с собой мы... нет? Ну, а с собой, с собой нет. Военный, военный билет есть. Дело в том, а что. Российский паспорт есть у вас? Обязательно есть, ведь и на оккупированной территории я как-то должен передвигаться. Мы же с вами только что говорили о том, что паспорт это проход через ворота. Вот. Российская Федерация поставила на, каждом, на каждой двери шлагбаум. Вы сейчас предъявляете паспорт даже при покупке билета в кино. Вот. Что само по себе является ну, такой некто, некой формой идиотии. Когда вы, находясь в собственной стране, значит, постоянно носите при себе паспорт, демонстрируете его так сказать, чуть ли не по несколько раз в день, вот, предъявляя его каждому, так сказать, кто стоит в школе на проходе, там в любом учреждении, вас просят показать паспорт и так далее и тому подобное. Это как раз и говорит о том, что вы находитесь на оккупированной территории. Потому что э, шлагбаумы, блоки и точек контроля невероятное количество. Когда мы жили в СССР, мы использовали паспорт только в одном случае. Во время перелетов, перелетов на э, так сказать, авиалайнерах. Вот, во всех остальных случаях паспорт не требовался, и люди, так сказать, годами их держали, так сказать, в домашних условиях. Вот, никто паспорт с собой не носил, и необходимости такой не было. Это и есть признаки мирного времени, когда вас защищает граница, вот, а не дяденька или тетенька, который проверяет у вас паспорт на каждом, так сказать, вот из этих рубежов, То есть, рубежей. Сесть в самолет, там, сесть в поезд, ну, ну используете да. российский паспорт. Для Конечно. Для того, чтобы не, не возникало лишних, э, скажем так, недоразумений. Э, да, недоразумений понимаете, каждому э, постовому у меня нет времени доказывать, что я гражданин СССР, потому что у него э, проблемы с восприятием. советским паспортом удается вообще попасть куда-то? Ну, во-первых, удается с любым советским документом. Вопрос только в том, что... Не, я имею Прих... в виду только паспорт, я Нет. не военный билет. С сказать, любым... Я не спрашиваю про паспорт. Е Еще раз говорю, с любым... Ну, на СССР Дело вы в том, билет что... На Дело самолет, в том к что... Вот этот военный билет, он действует и на территории Российской Федерации. Да. У меня вопрос. Можем. Вы можете купить э, на паспорт да. Да. билет до Петербурга? Например? Да, можем купить, но вопрос только в том, что будут вам задаваться лишние вопросы. Вам придется кассиру объяснять, что этот э, документ действительный. Вам придется... Э, некоторые из моих знакомых делают э, следующие э, вещи. Они э, решение суда о том, что паспорт действительный, вкладывают в этот паспорт и каждый раз при так сказать, покупке билета, в каких-либо недоразумениях, встречах так сказать, с различными людьми, вот, они им демонстрируют, что вот суд Российской Федерации признает этот документ как документ удостоверяющий личности и так далее и тому подобное. Вижу, вот. вы... И на это тратится время. Сергей Человечевич, я вижу, что вы принесли с собой некие указы, указы, скорее всего, да, это первые указы, которые изданы сразу после вступления в должность. Вот, они, так сказать, от 18 марта 2010 года вот, о возрождении структур органов и организации СССР для наведения конституционного порядка на всей территории СССР. И вот второй указ тоже от 18 марта 2010 года о приостановлении запрещений на территории СССР диверсионно-подрывной террористической деятельности организованных преступных сообществ. УПС выступающих от имени нелегитимных незаконных неправомерных государств, образованных из республик, входящих в состав СССР. Они подписаны, да? да, это ну вот это копии просто я вот попросил ребят они как раз принесли. Да я могу их потом передам эти указы это мы специально распечатали чтобы вы с ними ознакомились сейчас я просто. Так что вот, вот эта работа началась. Вот. Эти указы были отправлены в том числе в Организацию Объединенных Наций. То есть, ну, с момента вступления в должность, то есть заявление я сделал 25 января, потом через несколько дней вступил в должность, вот, начал выпускать соответствующие указы. Вот, и пошла работа по формированию органов и структур Союза СССР. Вот, она идет до сих пор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 да. А есть единомышленники, которые работают самостоятельно, как граждане СССР. А, то есть они вот. не состоят, они, не создать, да. они делают десятки да. тысяч заявлений э, по всем судам по всем там инстанциям, в различных министерствах, ведомствах, банках, организациях. Ну, вы знаете, это такая, такой процесс, который сегодня э, развивается лавинообразно. Тогда, Сергей Вячеславович, вопрос по поводу вот, 10 лет, да, получается, как в РИО, что удалось добиться, какие органы сформированы и какова ваша цель, главная цель? Нет, главная удалось... цель — наведение конституционного порядка. Дело в том, что Конституция Российской Федерации про которую вы слышали, вот, и которая якобы принята в 1993 году, на самом деле является правовой фикцией. По одной простой причине. В 1993 году у каждого из нас вот, на руках был единственный документ. Вот, то есть паспортов РФ тогда еще не существовало. И граждане СССР с паспортами СССР, не выходя из гражданства СССР, Пришли на участки и якобы проголосовали за конституцию страны, не входящей в состав СССР. По этому поводу я написал соответствующие документы и предложил впредь, раз такая правовая практика имеет место быть, вот, заодно так сказать, гражданам СССР или считающих себя гражданами там, РФ или любой другой страны менять так сказать, строй в Соединенных Штатов Америки, выбирать новых, так сказать, президентов в любых государствах, вот, так сказать, свергать арабских шейхов и так далее и тому подобное. Но если правовая практика в одной стране позволяет вам документам, показывающим принадлежность к одному юридическому лицу, голосовать за Конституцию, то есть основополагающий документ другого лица, почему бы вам не сменить так сказать президента США не, не, не, за, не встать на место так сказать, английской королевы и так далее и тому подобное, тем более что Борис Николаевич Ельцин это нам продемонстрировал, когда он 24 декабря 1991 года еще до заявления Михаила Сергеевича Горбачева значит, послал соответствующий факт в организации Объединенных Наций о том, что он является правопоследователем Союза СССР. То есть человек от имени э, другого юридического лица объявил себя правопоследователем. Ну, вы можете себя объявить правопоследователем любых королевских династий, ну, вот, э, в конце концов, правопоследователем э, ну, там, например, э, канцлера Германии, ну, вот, и прийти, так сказать, встать на это место. Чуть -чуть. Поэтому это юридическая фикция. Вот эти моменты, как раз они и мы на них и опираемся. Это я уже неоднократно объяснял в различных выступлениях. Выступлений этих ну, очень много. Да, да, да. Мы уже немножко глубже заходим. Сергей Вячеславович, mm. ваша задача свергнуть власть. Я правильно понимаю? да? Нет, нет? моя задача не свергнуть власть. Власти этой нет. Она не существует. Ну, вот смотрите, вот здесь написано «организованных преступных сообществ». Вот эти документы, они находятся во всех судах Российской Федерации. Значит, в, в них, даже в своих заявлениях, которые я подавал туда, я называл Российскую Федерацию организованным преступным сообществом, именующим себя государством. Вот Российская Федерация как государство не существует. Государство — это территориальное образование. В первую очередь. Российская Федерация, в вашем понимании, это что, коммерческая структура? Российская Федерация — это частная так сказать, коммерческая структура, у которой есть соответствующие так сказать, учредители. Никакого отношения к территории, на которой мы с вами находимся, она не имеет. Для того, чтобы убедиться, что Российская Федерация является абсолютно виртуальным субъектом, вот, достаточно сделать запрос в поисковых системах, таких как Google, и задать соответствующий вопрос. Скажи, где зарегистрирована Российская Федерация? Согласно источнику Конт, юридическое лицо РФ официально зарегистрировано в Мировом Реестре Юридических Лиц, как коммерческая организация, исполнительным директором фирмы является гражданин СССР Медведев ДА. Вот так вот. Я же запрашивал в... Государственном архиве Российской Федерации а, документы. документы. Да, которые, документы. Да, я, я На понял, передачу территории. Вы говорите, да? вот. Вот. Ага. Сергея Документов Сергея. таких не существует. Да, я понял, я вас услышал, угу. а тогда вот, за 10 лет что. Вот, я услышал, слышал, да? какая у вас же задача. Угу. А, хочу услышать, что вот, за 10 лет удалось сформировать все органы. там. А... За 10 лет нам удалось. Значит, вот, <coughs> быть, кон, прям конкретно. Прям конкретно. Значит, примерно 70% населения Союза Советских Социалистических Республик знают о возрождении СССР. Это первое достижение. Вот. Значительный процент этих людей борется за свои права как гражданин Союза Советских Социалистических Республик, ну, на своем уровне. Кто-то, ну, отстаивает, так сказать, свои права там. С структурами ЖКХ, кто-то отстаивает свои права, так сказать, в различных банках и так далее, и тому подобное. Вот. А поскольку все структуры, которые созданы на территории Союза ССР после 1991 года, по факту являются организованными преступными сообществами, это, так сказать, движение набирает силу. Вот. Когда гражданин Союза ССР, как частное лицо, со своим так сказать, частным опытом и со своим частным заявлением так сказать, создает крайне неудобные правовые ситуации для тех людей, которые называются структурами и органами так сказать, власти на этой территории. Ну, примерно так же, как, так сказать, действует любая банда на территории. Вы можете жить, так сказать, в любом государстве, но на вашей улице может действовать какая-либо банда, которая силой вас заставляет соблюдать определенные правила, там, платить им какую-то мзду. Вот. Ну, ровно до того момента, пока вы не начнете активно сопротивляться этому. Вот сейчас этот процесс запущен полным ходом. Вот. И, как вы знаете, вот вчера, например правительство Российской Федерации подало целиком в отставку. Вот. По этому поводу уже вышел анекдот соответствующий, вот. что Путин Владимир Владимирович сказал, что э, только э, э, граждане Российской Федерации могут занимать место в правительстве Российской Федерации. В связи с этим э, все э, члены так сказать, правительства Российской Федерации подали в отставку. Вопрос только в одном. Почему Путин Владимир Владимирович, который имеет аналогичные документы, включая военный билет Союза СССР, не ушел в отставку? Ну, как, например, это сделал Нурсултан Абишевич Назарбаев. Вот он, вот, ну, так сказать, сделал этот шаг, включая, так сказать, смену правительства. И... Сергей Вячеславович, да. вот вы упомянули о формировании угу. органов власти. Да. А... Это, скорее всего, Народный суд, это... Нет, это не нет, Народный нет, суд. Нет, нет, нет это имеется один из примеров. Не имеется один. Народный а, суд, а, суд, это... МВД СССР. На... А... КГБ СССР, военные коллеги Верховного Суда СССР, сам Верховный суд Союза Советских Социалистических Республик, все министерства и ведомства, которые э, в свое время э, закрывал Михаил Сергеевич Горбачев, э, вот... Э, и подписывал соответствующие документы вместе с главами союзных республик. Если вы помните, значит, 13 октября 1991 года был подписан соответствующий документ вот, о распуске органов Союза ССР, Министерства ведомств Союза ССР на всей территории СССР. Это и был документ, который подтверждает преступные действия. Той группы, которая действовала в то время, я имею в виду руководителей всех рангов, я имею в виду руководство КГБ СССР, которое полным составом в количестве 480 тысяч человек на момент 1991 -го года, их было 480 тысяч, благополучно дезертировало вот, со своих, так сказать, должностей. Они, а несмотря на то, что единственной их обязанностью была защита государственной безопасности Союза СССР. Теперь мне расскажите, каким образом 480 тысяч человек не смогли противостоять кучке заговорщиков. Вот мне интересно, да. вы, смотрите, как бы вопрос, Сергей Вячеславович. Вот вы сформировали там МВДС, да. Да? А оно же получается, есть же, вот к примеру, Например, в Краснодарском крае, где угу. тоже создан МВД ССР, Народный суд ССР, угу. вы, наверное, знаете да. а госпожу э Мелехову, да, вот, которая угу. занимается. Она подчиняется вам, получается, это уже какие-то другие Нет, дело в том, что в 16-м году, mm -hmm. до 16-го года значит, этого процесса не было. Если вы посмотрите историческую, так сказать, хронологию, вы увидите, что до шестнадцатого года этого процесса не было. Просто э, я почему хочу понять, потому что вот вы как руководитель, а вам, получается, они не причиняют. Ну, как так, а, вы знаете, дело в том, что, так сказать, разве это играет какую-либо роль? Я же... Ну, вы же государство строите. Еще, еще раз я вам объясняю значит задача очень простая чтобы граждане союза ссср осознав что они граждане союза ссср начали действовать по законам союза ссср вот считают они меня руководителем не считают это вопрос это вопрос второй я еще раз говорю я временный это кстати вам значки значки тем более что 10 лет возрождения союза ссср как бы приближается вот. Главное, что они делают соответствующие действия. Если вы посчитаете количество заявлений, вот, я, например, смотрю э, так сказать, хронику по этому поводу, вот, многие компании крупные, ну, такие как водоканалы, там различные крупные системы газоснабжения, электрификации, уже сообщили о том, что э, имеют на руках тысячи, десятки тысяч заявлений от граждан Союза Советских Социалистических Республик о том, что они не намерены им больше платить за услуги по одной простой причине. Все эти компании являются иностранными, зарегистрированы в, так сказать, в юрисдикции, так сказать, иных субъектов, не находящихся на нашей территории, это первое. Второе, значит, они не имеют никакого отношения к гражданам Союза СССР, более того, они используют ресурсы Союза СССР, ну, как вы знаете, значит, газ, э, так сказать, и все недра земли по Конституции Союза СССР принадлежат народу, вот. а сейчас это находится в частных руках. Конституция Союза СССР... То есть люди не должны платить? Люди... Долж... Потому что есть очень многие, которые не платят. Я знаю, что есть многие, которые не платят. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что зачем платить тому, кто не имеет так сказать, никаких правовых оснований для того, чтобы выставить вам счет. Иностранная компания, завладев ресурсами, Союза Советских Социалистических Республик продает вам ресурсы Союза Советских Социалистических Республик в юрисдикции несуществующего государства, которое называется Российская Федерация. Вот. То есть с точки зрения права вот, эта ситуация как бы неразрешима. Вот. Она разрешима только в одном случае. Если вы вернетесь в юрисдикцию СССР, и тогда все вопросы будут решены. Mm -hmm. То есть тогда все требования этой компании будут э, законны. Mm -hmm. вот. Она, соответственно, тоже должна вернуться. Ну, точно так же, как и ваша yeah, компания. Честно. Сергей Часович, Ну я вот полчаса слушаю э, да. вас, да, и иногда вот смешно становится. А вот вы сами верите в это mm -hmm. Ну, дело в том, что если бы... Э, если бы... Я в это не верил, вы бы сюда не приехали. Нет, э, вы знаете, на самом деле... Вот смотрите, вот, э, вот Москва-24, Москва... да? Подождите, давайте не про коллег. Приехал. Я имею в виду, uh -huh. вот, смотрите, я э, опять же вот, э, слушаю про какую-то не, э, несуществующую страну, несуществующее государство. Нет, я слушаю, нет. нет послушайте да. меня я, я слушаю про какие-то созданные органы струк органы власти да да да не смешно становится да а смешно? а знаете почему смешно да. сейчас люди возьмут и начнут сажать э, угу. так сказать тех ко, э, против кого они угу. там пример народный суд да взять да будет выносить он выносит уже, к примеру, в том же Краснодарском Выносит, да, выносит крае, приговоры. Да, приговоры э, в отношении должностных лиц и угу. остальных. Так они же потом возьмут и пойдут исполнять э, эти приговоры. А это уже подталкивает к незаконным действиям. Понимаете? Вот. Дело в том, что я к незаконным действиям ни, никого не подталкиваю. Значит, это те, что... Организация, которые вот вы... А, Значит, я показал вот эти... людям, я показал... Вы ну, признали экстремистку организацию, которую... А... Я организации никаких не создавал. Я возрождал Союз Советских Социалистических Республик. Если вы откроете сегодня документы Организации Объединенных Наций, зайдете в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, вы там прочитаете, что Союз Советских Социалистических Республик является членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. На сегодняшний момент, вот прямо сегодня это сделайте. Не поленитесь. Зайдите на сайт ООН, посмотрите Совбез, Совет Безопасности и увидите, что СССР там присутствует. Это первое. Второе, значит, Госбанк, Российской Федерации ежедневно печатает курс э, советского рубля на своих, так сказать, ресурсах. Он до сих пор существует, э, функционирует как единица, как денежная единица и так далее. У СССР нет только органов управления, вот, которые захвачены третьими лицами, не имеющими никакого отношения к государствам, территориям, народу, проживающему на этой территории. И функционирует как обычное организованное преступное сообщество, о чем я всегда и заявлял. Вот. Открыто в суде. Поймите, я... Что... первый человек, вы, вы поймите, если бы я... я нарушил закон, если бы я нарушил закон. Я в суде, вот когда делал первое свое заявление, 25-е... Я так понял, вот ваши соратники, которых а, в прошлом году задержали... А, моих группу... соратников не задерживали. Группу признали экстремист. Еще раз я вам говорю, никакой группы... движение из... домой в СССР, союзславянские силы. Значит, еще раз объясняю. Никаких движений, никаких, так сказать, групп я не создавал. Я заявился на основе собственной воинской присяги, это как значит, офицер Союза СССР. Я действую тогда признали я Моей я... группы нету. Моя Слова группа, органы, вот вы, это стран. моя группа. Если вы, если вы родились на территории СССР, вы и есть гражданин СССР. Вы и есть э, я, гражданин того государства, я, я, вот, да? Я гражданин Российской Федерации. Вы не гражданин Российской гражданин Федерации? Российской Федерации. Вы, вы, что, глубоко, спорить, вы глубоко заблуждаетесь. А, не смешно. Прекрасно, значит. Не значит, смешно, значит случай, вам интересно? Значит, вам а, Союза. Нет, совета. нет совета. ну значит, У значит вот это... есть российский паспорт, которым я пользуюсь, которым я езжу. Ну, если вы считаете себя там гражданином Советского Союза, ну вы знаете... Сожгите, по... сожгите тогда российский паспорт, если вам... А ну... зачем? Ну, чтобы... Зачем? Зачем? Чтобы осложнить себе жизнь? Чтобы ну, каждому ну... вот такому, как вы, доказывать, что я гражданин СССР, с которым я встречусь в билетной кассе... В, на, на каком-нибудь там переходе, в, при входе в какое-нибудь учреждение. Зачем? Сергей Вячеславович, ну, у, вот, а, у вас много последователей, понимаете? Вот Еще после раз того, я вам что... говорю, у на, у последователей у ну, нас немного. Нет. 300 миллионов на территории Союза ССР раз. И 104 миллиона за пределами Союза ССР, которые письменно уже выразили свое согласие, это мигранты. Первая, вторая, третья, четвертая волны. То есть это мигранты, которые еще с дореволюционных времен живут вне территории Союза СССР и царской России. Вот. 104 миллиона, которые готовы вернуться на нашу территорию по различным причинам. Это наши э, общины, так сказать, э, э, из бывших советских и граждан э, Российской империи. Э, в Канаде, в Бразилии, там, э, во всех странах мира. Их очень много по всему миру разбросано. Их очень много. Ну, то есть вы понимаете, что угу. своими, утверждениями, своими утверждениями вы как раз людей-то и подталкиваете к нарушению закона. Я не... То я, вы понимаете, есть наоборот, наоборот, потом, это вы. КГБ ссср да. который а, за экстремизм... Значит, он не мой последователь, я с этим человеком не знаком. Ну как? И как? В... Дело в том, что вы же не читаете документы. Вы слушаете, а, так сказать... Вы слушаете диверсионные выступления НТВ. Нет, вот. подождите, я слушал силовых структур, где вашу организацию именно признали экстремистской. Какие силовые структуры? А, Следователя Карпова? Силовые структуры Российской Федерации. Следователь Карпов выступал. Вот тот парень, которого показывали. Это следователь Карпов. Он был у меня дома. Вот. Он был у меня дома. Где обыски у вас проходили. Да, да он да. был у меня дома, в гостях. На что я ему сказал, что... В связи с тем, что вы находитесь, так сказать, на частной территории административного лица Союза ССР без соответствующих разрешений, более того, вы вламываетесь сюда силой, вот, у вас в сопровождении, так сказать, там, несколько вооруженных людей, 12 человек, они пришли ко мне домой, вот. вы за это будете отвечать перед военным трибуналом Союза ССР в момент, когда начнется, так сказать, расследование, а оно обязательно начнется, вот. Вот вы просто не понимаете, как работают большие системы. Почему у вас э, проблема с восприятием? Вот давайте я вам объясню на простом примере. Вы сразу не поймете. У вас проблема с восприятием. У вас проблема. У меня с восп... проблема... Сколько э... лет разрушался СССР? Меня, Сколько знаете, у не... лет? Кто... Ну, у меня не проблема с восприятием. Мне, э, это вы знаете, мне просто смешно. На самом деле, вот слушайте, я вот 45 минут э, потратил времени на то, чтобы вот послушать. Но... Ну прекрасно. Правда. Прекрасно. Значит, вас ждут глубокие разочарования в собственном менталитете. Да. Когда было заявлено о том, что СССР должен быть... Когда началась холодная война против СССР? Сергей а... Нет, назовите мне год, когда началась холодная война против СССР. А, давайте так, Сергей Вячеславович. В сорок шестом году Черчилль объявил холодную войну против Союза Советских Социалистических Республик. Когда прекратил существование Союз ССР? Значит, 1991. Сколько по понадобилось лет всему мировому сообществу для того, чтобы ликвидировать Союз ССР? Вот. 45 лет. 45 лет. Потрачены триллионы долларов. Не верите мне? Посмотрите, посмотрите в интернете официальное не заявление. А Нет, вы чувствую? просто не понимаете, что большие системы не создаются быстро и не разрушаются быстро. Просто вы хотите, чтобы я сделал что-то мгновенно. Я сегодня заявился, завтра встал на пост, послезавтра, так сказать, руководил. Этого не происходит. Разрушение Союза ССР готовилось всем мировым сообществам, находящимся вне территории Союза ССР и социалистического лагеря 45 лет. Вот. Лично Рокфеллер заявил о том, что он потратил 3 триллиона долларов на уничтожение нашей страны. Тот самый 101-летний, помните, который недавно умер в 16-м году? А... Вы, все, эти, все эти выступления должностных лиц, так сказать, зарубежных стран. Вот, вы можете посмотреть в интернете, они вам все об этом расскажут. После, после разрушения Союза СССР они все в этом признались. И, так сказать, министры обороны, и президенты, действовавшие в различных точках земного шара. А вы думаете, что система, такая могучая система, как Советский Союз, может по щелчку возродиться или по щелчку, так сказать, прекратить свое существование? Нет. Идет методическая работа, которая на протяжении там, определенного периода даст результат. Вот на сегодня результат такой, что осознание пришло большого количества людей. Это хороший результат. Если учесть, что я продолжаю работать врачом, вот. Занимаюсь Союзом СССР только в свободное от работы время, потому что других источников существования у меня нет. Но у меня нет такого аппарата, как который есть у Владимира Путина. Это 5000 человек, только аппарат президента. Вот. И так далее, и тому подобное. Но тем не менее, значит, единственное, так сказать, никто, никто никогда ни в одном суде не, при, не предъявил мне ни одной претензии. Мне претензии никто не предъявляет. Знаете, я почему? не утверждаю о том, что... Претензий а, нет, потому что все, что я говорю, оно лежит в рамках закона. Я не нарушаю, даже законы Российской Федерации я не нарушаю. Сергей <как> вы можете просто подтолкнуть людей, и уже подтолкнули, так сказать, последователей, нет? <как> вот, председатель КГБ Коми АССР, вот, если я сейчас... <как> я, я, я этого сейчас... человека не знаю, с ним не знаком, никогда с ним не встречался, вот, в отделе кадров... Смотрю. В отделе кадров Союза Сср он не числится. Тюрнин. Называвший себя председателем КГБ Коми вы знаете, вы знаете, дело в том, что у нас сейчас Верховных Советов штук 15 Хорошо, а как вот. вы тогда относитесь к тому, что Верховный суд вот. Республики Коми да. признал в прошлом году вашу, э, ваше движение экстремистским? А он, во-первых, его не признал, дело в том, что э, это, этот процесс еще продолжается И сейчас он перекочевал, это дело сейчас перекочевало э, в высший арбитражный суд И там будет рассматриваться То есть это дело еще не закончено то есть процесс идет, мы уже подавали несколько, так сказать, апелляций. Вот, и сейчас они, э, пере, эти, этот процесс переходит в стадию рассмотрения в Верховном Но суде момент, Российской Федерации. Нет, на тот момент в июле. Ваше Вы знаете, было что экстремистским? первая инстанция может вас признать кем угодно, вам могут присудить штраф в районном суде, вот, а отменить этот штраф в Верховном, в Высшем арбитражном суде, вот. и от Первого суда до последнего суда 5 инстанций. И это дело может продлиться и год, и два, и пять лет.